Привет всем, с вами Екатерина Клопенко. И сегодня я хочу с вами протестировать э, Такой продукт, как тушь для ресниц э, Это будет тушь от компании Ariflame Называется Colorbox Fat Lush Mascara э, То есть эта тушь э, является из бюджетного варианта И является объемной тушью э, Очень у нее своеобразная щеточка для ресниц Да? Толстая силиконовая, объемная силиконовая а, щеточка. А, вот будем сегодня ее тестировать. А, я ее получила, в общем-то, очень-очень по низкой цене, покупая ее в наборе, по-моему, четвертого каталога. И хочу сказать, что не все, дешев... не все дешевое, да, а, скажем так, плохое. Будем пробовать. Итак, вы видите, что я сегодня не красилась еще специально, да. Вот давайте. Я покажу, какая щеточка для ресниц. Вот такая, вот силиконовая. Она такая объемная. Очень хорошо протягивает, разделяет каждую ресничку. Ну, давайте я буду постараюсь поближе к камере, да, как бы красить. А вообще слой туши наносится. Очень-очень быстро, то есть глаза красят, красит тушь достаточно быстро. То есть, если вы специально не хотите что-то там сверхъестественного, то достаточно очень быстро. И самое главное, вот посмотрите, тушь разделяет каждый волосок. Абсолютно каждый волосок. То есть, по сути, я уже один глаз накрасила. Ну, можно чуть побольше. Потом все, что я маленько замазала веки, естественно, я это подотру. Дальше хочу еще что сказать по поводу этой туши, что она смывается очень хорошо именно водой. То есть водой вы можете любую умывалочку взять, она хорошо снимется. Если вы снимаете специальным средством для ресниц, ну это будет вообще великолепно, никаких следов она не, остаёт, не оставляет. И, кстати, носится в течение дня очень-очень хорошо, то есть не осыпается, не размазывается. То есть тот объем ресниц, который вы нанесли, допустим, утром, да? Он остается до самого вечера. Вот посмотрите, буквально 2 минуты, даже, наверное, меньше, да? И реснички готовы. Mm. Ну вот. Реснички готовы. Ну, может быть, я еще чуть-чуть подкрашу. Нижние ресницы я не крашу вообще, никакой тушью, потому что имею такое свойство постоянно что-то где-то пальцем подлезть, и у меня получается, конечно, все размазать. Потому что я давно уже не крашу нижние ресницы. Вот. Ну вот, смотрите. Сбоку, да, по-моему, вообще великолепно накрашено. То есть, ложится просто вот суперски. Каждую ресничку, вы видите, да, прокрасила. Каждую ресничку прокрасила, полностью разделила. Щеточка такая жесткая, вроде бы туши на ней мало, но, вы знаете, красить вот уже... Получается сегодня апрель у нас, какое число? 25, да? 25 апреля, я пользуюсь февраля, то есть, ну, тоже два месяца ежедневно я крашу ресницы, да, когда-то чуть даже больше можно их подкрасить, и вот тушь еще, как говорится, живая. Вариант реально бюджетный. Если вы еще и приходите да, ко мне в команду, регистрируетесь, то вы получаете такую тушь со скидкой 20%. В пределах какой суммы, но не более 200 рублей, когда она идет в каталоге, да, вы знаете, что как, в компании Reflame, когда продукт идет в каталоге, он имеют дополнительную скидку от компании. Плюс вы к этой скидке имеете свои 20%. Что ж, дорогие друзья, если мое видео по туши было для вас полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Есть ссылочка для оформления дисконта да, и попадания в команду ко мне. Пожалуйста, оформляйтесь, регистрируйтесь, получайте возможность пользоваться замечательными продуктами от компании Арифлейм. До новых встреч!